Всем привет! С вами Храшик Дэй. Сегодня у нас будет челлендж, скейт удачи. Правила игры такие. У нас есть скейт с стрелкой. Один игрок садится, второй отталкивает под вот, вот этим линиям, по блокам. И мы видим у нас здесь кейсы, и в них упакованы сюрпризики. И.. Да. Если стрелочка попала, например, на этот блок, просто берешь, кулаком пробиваешь и достаешь свой сюрприз, потому тому скейт удачи. Ну что, готовы? Let's go! Первый у нас Маша. Маша готова? Да. Заринка, запускай. Поехали. Пробивай. Что это? Покажи, Маша. Что это такое? Покажи. Орово, сухой завтрак. Ммм, вкусняшка-то. Поделишься? Так, следующее у нас кто? Арина, давай. Готовим скейт. Готова? Запускай, Зарина. Я остановилась здесь. Давай, крошек. Вау! Следующая у нас... Я... Даша. Даша! Даша! готова? Да! Заринка, запускай! О, ехали. Ехали. Вот да? это ведрашка! Ну, вернее, блок, давай! Вау, доставай, что здесь? Прикольный какой, вау. да? Это микроб, да? Я Подожди, он светится? А ну потряси его А ну-ка, не светится, нет? Подкинь его Лови Не, уже не светится Следующая у нас Заринка, Заринка, давай Садись на скейт, и кто будет толкать? Арина с Дашей будут толкать Заринку Давайте, давайте, Заринки, Пожелаем удачи Итак, готовы? Ready, go, Заринка, давай Запускаем Заринку Вау Вау, Заринка, доставай, что это? это мячик! Так, следующий у нас кто? Маша! Маша готова? Заринка, запускай! Вау! Маша, давай! Доставай, что это там? Вау, сок! Ну куда ж что без сачка, без витаминчиков? Так. следующий крошик, давай крошик, готова? Так, подержите крошика, похлопаем крошек. Оп, что у нас? У нас на линии, да, вау, вот, что это пластилин? такое? Легкий пластилин. пластилинчик, вау, полепим после съемок. Следующая у нас, кто? Даша, Даша. готовим Дашу к старту. Даша. Зарин, готовь. Сейчас пойдет обратный подсчет. Три, 2... два. Заринка, ты должна внимательно рассчитать, потому что здесь есть уже блоки, которые пробиты, и надо рассчитать свои силы, чтобы попасть на непробитый блок, потому что только там ждет вас удача и сюрпризы. Даша готова. Да. Ready, go. Заринка, запускай. <свист> последний <свист> вау что там это блокнотик с эльфовой башня ох многие детки так он мечтали просто какой он симпатичный кто у нас следующий Саринка, давай свой сюрприз забирай Родине. все крошек даша готовы толкать за ринку Заринка, поправ стрелочку. Так, стрелочка. Все, так, подождите, вы должны рассчитать, как можно слабее, чтобы хотя бы на вот этот попасть. Потому что все остальные практически пробиты. Или последний. Реди, go! О, подождите, все, все, Заринка, пробивай, у тебя это ведро. Ну ничего, тоже неплохо. Шесть, ну, что, что это? Это, это банан? Это какой-то кубик-рубик-банан. Какой типа. кубик да. Ну, ноу-хау, тоже вариант классный. классный Такой сюрпризик-то. Следующий у нас Маша. Так, секундочку, вы должны хорошенько распланировать, давай. куда вы будете толкать. Маша, готова? Да. Заринка, запускай. Давай, у -у -у -у. смотри, как раз там между открытыми блоками. Доставай. О, -о, -о, О, что Ой. это? Это светящиеся браслетики. Всегда в тренде, особенно вечером. Следующая у нас Аринка. Крошек, ты готова? Да. За, Заринка запускай. Вау, Аринка. Последний блок. Пробивай это лизум. Вот такой у нас челлендж. Все блоки распакованы. Ну а с вами был Крошик и Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И пропускайте наши новые видео.